Примерно к 2010 году я скажу так, что в связи с событиями 2008 года у меня произошел очень большой в бизнесе спад. Я был несостоятельным как бизнесмен в связи с тем, что мировой кризис. Но потом в процессе развития своего предприятия я начал искать пути развития. И у меня был ремонт обуви, потом я сделал ремонт одежды, потом со временем я научился открыл такую, как установка фурнитуры, ремонт часов, изготовление ключей. И потом не искал я тяжелых путей, то есть выискал что-то свое. Я пошел по городу Минску и смотрел, чем занимаются перспективные уже предприятия, которые чего-то добились. И я увидел такое слово, как на этих мастерских написано слово чарующее слово «заточка». И... Начал эту тему изучать, и где-то в 2012 году я понял, что мне надо приобрести оборудование. стал вопрос, какое это выбрать оборудование. Искал я и в Америке, и в Германии. И пришел к тому, что надо все-таки искать наше российское. И на этот, в тот момент я нашел в интернете Адемс. Фирму Адамс, которая изготавливает это оборудование. Я созвонился, нашел телефон, созвонился и на мое счастье поднял телефон Эдуард. Он тогда еще, видимо, сам эти телеп... поднимал телефонные разговоры и вел переговоры со всеми. Соответственно, мы с ним познакомились. И я купил два станка. Это для заточки ножевых блоков и купил Full Drive. После этого научился работать. Процесса я не буду рассказывать, потому что слишком долго, но хочу сказать, что фирма Adams она делает свои станки, которые я купил, наверное, один из первых станков в Беларуси, может быть, второй или третий. Вот уже 10 лет ему скоро исполнится, этому станку. Ни разу меня не подвел, работает как часики идеально. Вот, и поэтому я всем рекомендую. И помните, что инв... самая лучшие инвестиция, это инвестиции в себя. Не станок дорогой, а вы сегодня за... заплатите за это станок, а через время он вам даст очень хорошую прибыль.